Industry Works Distribution представляет Восстание проклятых В ролях Лиэйн Балабан Колин Каннингем Эрик Карплак Эрика Серра Джессика Кейтмайер Блейк Стэдл Винс Мердоко Чарльз Цукерман Джоди Йорк. Уоррен Кристи Кристофер Редман. А также Луис Гусман. Питер Аллен. Оператор Карл Херман. Автор сценария – Нил Эвери. Продюсеры – Джоди Йорк. Тимоти Марлоу, Гэбриэл Пол Напора. Режиссер – Майкл Бафаро. Я хочу знать, где вы были между 11 и 22, Джесси. Вы можете мне помочь? Как быть с вашим хирургическим халатом? Он весь в крови. Вашей. Но на вас нет ни царапины. Можете это объяснить? Что произошло после аварии, Джесси? Где сейчас машина? Где ее останки? Вы хотите мне помочь, Джесси? Где они? Где твои родители? Привет. Джесс, это Брит Привет Я много о тебе слышала Кевин говорит, ты очень... Как это сказать? Сложная Нет, нет, нет, другое слово Кевин, что за черт? Можешь ее выключить? Нам надо поговорить Я только что говорила с Геймом, и он сказал, что ты велел ему забыть? Эй, Фрэнсис Что? Сюрприз Что за сюрприз? Вам понравится а, а что с... Он здесь. Ты опоздал. Ты сука. Я лишь делаю свою работу. Залезай побыстрее. Что ты. Да. А как же Зен? Об этом позаботится. А Рамон знает? Да, он встретит нас там. Где? Угадай. Рамон придет? Ты безумец. Нет, лишь честолюбец. Вот так поворот. Рамон! Кевин, больше не делай таких сюрпризов, чувак. Кто это, Рамон? Он зря занимает пространство. Это плохо. Кевин, и ты это знаешь. Я с ним справлюсь. Нет, нет, нет, Кевин, только не он. Ты гребаный засранец, Кевин. Парень из видеомагазина? Okay, no, Все, больше никаких сюрпризов, Кевин. Последний шанс. Что он здесь делает? Хочет поучаствовать. Совсем выжил из ума, блин. Like like Все будет хорошо. Hey, hey, нет, не you know. будет. Что-то меня не впечатляет. Он О, еще пригласил свою кузину к психопатку Кэнни. Как больно. Кто делал ей макияж? Доктор Франкенштейн? Hey! Привет. Мне нужен адвокат. Привет, дружище. Слушай, ты можешь кого-нибудь убить с таким вожделением? Дай взглянуть на твои права. Всем привет, друзья. Сегодня мы смело объединились с целью совершить... Как дела, мужик? Привет, мужик. Дела как сажа бела. Ты ты готов, маэстро? Дело за тобой. Отлично. Тогда помолимся, заведем двигатель и следуем моим указаниям. Не надо быть такими субъективными. Мне нравится его энергия. Мне нравится его энергия. Mm -hmm. Вот, птичка покакала на стекло. Кевин, можешь остановить? Что? Останови машину. Стоп. Джесси, стой. Все в порядке? Это здесь была авария. Брит, у нее погибли родители. Джесс, ты как? Привет. Как дела, офицер? Есть проблемы? Гнилая креветка, утренняя тошнота. Не знаю. Вы в порядке, мисс? Да. Вперед, банда недоносков! Поехали! Простите, ребята. Okay. Бывает. Ну как? У Узрите! Ну что, он взрывает ваш хреновый мир? Здесь страдало много людей. Обожаю. Лучше бы здесь был туалет. Не верю, что это говорю, но Кевин меня впечатляет. Да, вот мой сюрприз. Хочу убивать. Рамон! Йоу! Кто это? Обижаешь, чувак! Почему не говоришь привет? Спасибо, что приехал, Джад! Йоу! Поехали! Хреновы любите. Нет, нет, нет! Как же наш уговор? Что в машине, Джад? Есть кое-что. Что у вас в багажнике? Давай посмотрим! Давай посмотрим! Лучше что-нибудь полезное! Держи! Доволен? Не знаю, посмотрим. Проверь. Good? Good. Good. Класс, мы довольны. Довольны. Все открыто. Nice. Здорово. И ничего не поцарапайте, Панчо. Иначе я обижусь. Я доволен, ты доволен в расчете. Ладно. Понятно. Мы ломаем, мы платим. Нет, Джадс ломает вас. Он вас размажет. Как размажет? Сделаю вам больно, детка. прошу приступим к делу <Слыш> <Слыш> нет нет нет нет нет это моя епархия если кто-то тупоголовый опустит хоть одну заковыристую шуточку, я прекращаю работу. Йо не Эль Куэпо. Подержи-ка одну минуту. Вот так. Вы приглашены? Пошли. Нас за это не посадят? Знаешь, у тебя есть право получить за это удар по голове. Забудь о тюрьме. Действуй по правилам. Мальчики и девочки, я хочу выпить пиво. Кто со мной? Я. С ним ей ничего не грозит? Она сама за себя постоит. Ну ладно, иди вперед, дорогой товарищ. Сначала дамы. Привет! Есть кто-нибудь? Да пошли вы все И хоть кто-нибудь бы завопил, нет Отлично Какая вонь Вид замечательный Слушай, маэстро, у меня к тебе вопрос я тут подумал. Вопрос. Почему не снять фильм одним непрерывным кадром? Нет. Мизансцена. Или нет? Или нет? Ты же художник, Ты так? Ты провидец. У тебя есть план. как ты узнал об этом месте? От друга моего друга. Знаешь, оно было проклято и закрыто на десятилетие. А почему его закрыли? Не знаю. Возможно, из-за кризиса, пожара или упадка. Я понятия не имею, но я... Слушай, я хочу сказать, что наконец-то я так рад, что оказался в твоем фильме, мужик. Он может быть большим... Держись в рамках, подлиза. Для меня это большой прайв. Ладно, сдаюсь. Что, что ты задумал? задумал? Это ну, с... те ребята с речной дороги. С... Не знаю, с той девчонкой что-то не так. Видел ее течки? Не она, ее, она, которая выворачивала. Я ее где-то видел. Сент Рейми. Убирайся. Туда. Что у нас получится, Кевин? Возможно, я паникую, но здесь не снять романтическую комедию. Точно. Думаю, сейчас самое время ему сказать, Кевин, да? Да. Чэт, Слушай, Чэт, Что? Нет, скажи, в чем дело? Смелей. Ладно. Скажи ему. Кевин хотел попробовать что-то другое, так? Отлично, да. <состоятельно> сценарий был хорош. Отлично. Знаешь, ты такая киска? <состоятельно> У тебя хоть есть запасной сценарий? Конечно, есть. Я привязал его к этому месту. Я устал играть по правилам. Компромиссов не будет. На этот раз мы будем снимать острее. Да, Чет, не принимай это близко к сердцу. Лично мне очень нравились девки в грязной воде. В мыльной воде. Чет, не то, чтобы твой сценарий провальный. За новой шла сильная борьба, был конфликт. Ну, короче, полная задница. И красота. И красота. Ты должен снять обнаженку. Полную? Нет. Смотри, целостность. Вот о чем идет речь. Ну так удачи тебе. Не верю, что тебя это так захватило. Знаешь, что? у целостного режиссера хватит мужества прийти ко мне и высказаться честно. Что я здесь делаю? Я тебе даже не нужен. Конечно нужен. Зачем? Ставить освещение? Oh. Все Перестань Не надо Не будь таким ребенком Ты такой зануда, champion. Кевин Перестань Перестань Молодец, Кевин, ты отлично справился Заткнись Прекрасно, надо идти дальше yeah. Да А что, то не опасно бродить здесь одному? Can't... Я его поищу no. Нет Перестань о всех заботиться Мне <плодов> нужно, чтобы ты собралась Хорошо? Первый кадр вдоль этого коридора. Кевин? Я понял. Посмотрим. Здорово. Зен, мы с тобой разгрузим аппаратуру. Мэнди отыщи Рамона, пока он не залег на сиесту. Что делать мне? Найди Чеда. Ты мне пока не нужна. Что делать мне, мой сладкий? Ты можешь остаться в фокусе. Хорошо, отлично. Первый канал. Ладно, и не переживай. У тебя в миллион раз больше таланта и личных качеств. Спасибо. Ладно, скорее возвращайся. Что? Ничего. Тебе нет no like нужды быть такой. Like Какой? Мы здесь обе по одной причине. Ведь так? В Чем проблема, мужики? Прости, Упси, прости. Пуси, пуси, уси, пуси, пуси. Следующий раз я тебе, уси, пуси в башку вобью. В мире несправедливости, где все хорошее кажется плохим. Он один мужчина. Чет. Чет. Чет. Это круто, круто, круто, круто. Блин, это как... Знаешь что? Я сделаю небольшую поправку. Чего? Смотрите, какой кино. Как классно. Очень классно. Большое спасибо, всегда готов. И входит Зен. И Питер Треверс говорит, сногсшибательная игра. Роллинг Стоун пишет. Зен, заткнись. Или одна женщина и один фонарик будут доведены до отчаяния. И верь мне, тебе это даром не пройдет. Прости. Чувак, okay. все это я предвидел и... Слушай сюда. Ты можешь предвидеть в другом месте. Okay. Ясно? Ну... Не ты. Ты же знаешь. Ты нас отвлекаешь. Все, прости, прости. Хорошо, прогуляйся. Тебя тоже прогнали? Джесс, нашла эту сердитую диву. Да, он здесь. Так он меня слышал? Да, мы сейчас придем. Как самочувствие? Жить буду. Не могу поверить, что Кевин тебе не сказал. А я могу. Знаешь, здесь нет ничего личного. Он просто рассеянный. Ну, конечно. Почему, Почему ты его защищаешь? Он много для меня сделал. Что именно, трахнул брит? Прости. Ты знаешь, что сценарий Кевина далеко до твоего? Это не важно. Все бегают вокруг него, стараются привлечь его внимание. А я хочу делать свое дело, понятно? Так делай то, во что веришь. Ну да, как будто это легко. Если не считать, что в 8 лет мне удалили гланды, что я испытал в своей жизни? Хочешь меняться? Как ты? Ты была очень потрясена. Да, я очень четко помню аварию. Я одержима воспоминаниями. Помню... Помню все мелкие детали. Пока не врезалась в дерево. Я думала, это было Так и было, но меня выбросило. Я знаю, это случилось. Я так много пропустила. Дни, пока меня не нашли, машина, растворяющаяся в воздухе. Я тебе верю. Никто не знает, что сказать. Слишком много на тебе повисло за эти шесть лет. Как ты справляешься? А я и не справляюсь. Хватит! Я не хочу это слышать. Я устала от твоих дурацких оправданий. Заткнись и оставь меня в покое. Я просто хочу... В чем смысл? Ты никогда меня не поймешь. Ты не способен увидеть реальную меня. Это больно, Кевин. Очень больно. Снято. Было так трогательно. Думаю, да. Прости, что, что это было? Кевин? Она тебя назвала. Что? Она сказала, Кевин, а героя Зена зовут Фрэнк. Так что... Oh, вот черт, черт, черт, черт, прости меня, Кевин. Я была так захвачена моментом, я даже не поняла... Все было замечательно, об этом не переживай. Мы просто заменим имя. Да? Золотой вождь Красный Пятер. Говори, золотой член. Вам надо спуститься сюда и посмотреть. И скажите маэстро, чтобы захватил камеру. Ты где? Переключаюсь на 09. Зен, не отключайся, друг. Хорошо, не буду. До конца и на один этаж вниз. Ясно. Здорово. Вы остаетесь здесь. Сложите аппаратуру и ждите остальных. Кевин, не забудь, что Джесс тоже с нами, да? Джесс. Да. Да, конечно. Кевин, нам нужно... Я сейчас. А ты куда пошел? Отнесу свою штучку в туалет. Не против? Что? Я принесу пиво. Кажется, тебе нужно. Чего? Чего? Ну, малыш, Hello? давай. Come on, Adam. Давай, Эдам, плохой мальчик, давай. Что, испугался? Да. И обратка будет жесткой, запомни. Пиво хочешь? И еще два больших пепперони. No, Нет. Пепперони. Алло. Алло? Проклятие. Рамон? Это ты? Ладно, забей. Джесси, Джесси, Чет, мы на нижнем этаже, на восток от коридора. Слышу, мы вас найдем. У меня идут мурашки. Не только у тебя. Ух ты. Джесс, Джесс, Джесс загляни подъем. сюда. Вы меня! Что это? Ты видел? Что? Вот здесь. Где я ничего не вижу? Я чувствую, что уже здесь была, с тех пор, как мы здесь появились. Не надо было сюда приезжать. Чего им здесь надо? Hey, Рамон. Рамон, я хочу сказать, что ты мне нравишься. Какие-то проблемы? Позволь мне объяснить, ты хорошо? Ты не в моем вкусе, ясно? Ты вкус, вкус, тоще, очень тощий, На костях нет мяса, ясно? Сначала начни есть, а потом я поговорим. Я ем. У меня быстрый метаболизм. Эта штука <звук> у тебя на шее. Что она символизирует? Она символизирует все, что я просрал, ясно? А я много чего просрал. Напоминает мне обо всем, что я сделал в жизни, что для меня... Черт, вот блин. Чего? Ну и вляпалась. Что такое, детка? Ты же сказала, что не боишься темной стороны. Нет. Ты просил орудие производства. Я нашел орудие производства. Похоже на прикольный обогреватель. Да уж. Зен, ты превзошел самого себя. Я обдумываю следующую съемку слева направо при входе Брит. Отлично. Здесь как художник наблевал. Рамон! Рамон! Рамон! Слышишь меня? <с> вот черт. Ты okay? цел? Здесь очень воняет, слушай. Эй, как тебя там? Эй! Вот блин. Что такое? Черт, нормальный. Слышал. Что это? Похоже на вопль. Hello? Кто здесь? Kevin, Кевин, это а ты? Hello? Кто здесь? Ребята, у вас все в порядке? Мы снимаем, заткни эту штуку. Прости, прости, это я виноват. Я сплоховал, я ее включил. Я все сделаю, так не повторится. Алло, да, слушай, мы сейчас снимаем кино, профессиональный фильм, и нам важно, если мы профессионалы радиомолчания. Ясно? Молчание. Чем могу помочь? Сейчас начнем с тобой здесь. Да, начнем вот здесь. Ты нужна нам здесь. Господи, чёрт. Все нормально? Жёлт. Нужен вертолет и прямо сейчас. Тебе нужен прозак. Можно идти? Нет, нет, Зен, действуй. Сейчас? У меня есть идея, что если, что если Бриц играет у обогревателя. Я буду не играть, а рыдать. Будешь рыдать. Это, Это же хорошо. хорошо, верно? Как будто ты впервые увидела этого парня. После долгой разлуки, молодец Зен. Это мой брат Кевин. Он здесь главный. В чем проблема, мистер? Стэнсфилд. Нам нужно все собрать и убраться отсюда, Кевин. Что? Нет, нет. Почему? Потому что это частная собственность, и здесь... Небезопасно. Здесь небезопасно. Это за? Кевин говорит, что мой сценарий отстой. Это хорошо, мы можем снять парня, который так выглядит и говорит. Черт. Может, дадите нам пару часов? Кевин. Может, мы будем снимать на улице? Кевин, кончай. Мэнди, я могу говорить за себя. Господи, дай мне секунду на раздумье. Ты все время говоришь «я, я, я». Ну и хрен с тобой. Какая муха тебе укусила? Черт, хватит, сюда. Кевин, ты должен вернуться через час, или Сэм будет волноваться. Что еще за Сэм? Сэм, что? Ты не знаешь Сэма? Что-то не так. Что думаешь? Рамон и Келли? Что если нет? Не знаю, о чем ты говоришь, Мэнди, но я просто... Кто-нибудь видела? был. Толком не видела, но нужно уходить. Зачем? Ты знаешь, кто такой Сэм? Возможно, он работает с Рамоном. Нет, нет, что-то не так. Чет? Что это? Осмотрим. Боже мой. Послушай-ка. Причина смерти ⁇ печёночная недостаточность. Объем перемещен 72%, отторгнуты. 11 ноября 1988 года. Объект восстановлен. Восстановлен, что это? А что значит перемещен? Что перемещено? Вот еще. Объект 2X6 скончался 2 марта 1996 года. Причина смерти ⁇ ножевая рана. Осторгнут 4 марта. Объект удален. Вот. Июнь 2001. Причина смерти ⁇ передозировка кокаина. Объем перемещен 74%. Отторгнут 29 июня. Объект готов для исследований. Готов для исследований? Причина смерти ⁇ рак. Отторгнут и ударен. Вот еще. Передозировка. Отторгнут и удален. Травма головы. Отторгнут и удален. Что за хрень произошла с этим людьми? Не знаю, но в любом случае мы должны узнать. А здесь страшно. Редактор Идите сюда Идите вперед А свет? Я включу свет Сюда Нет, нет, нет, нет Нет, выпустите нас Ну же Ладно Кевин Алло Что происходит? Это ты виноват, Кевин Вот okay, черт, what что ему от нас надо? Откуда да. я знаю? Что? Джесси, Чет, прием. Почему Зачем вы это делаете? Джесси, Чет, ну вот. Джесси, Чет, прием. Это совершенно неприемлемо, ясно? Я даже не знаю этих людей. Все это... Все это чушь собачья. Джесси, Чет, прием. Зачем вы это делаете? Это нечестно. Мы вам, мы вам ничего не сделали. Заткнись, Зен, все будет хорошо, ясно? Мы ничего вам не сделали. Зен, заткнись нахрен, хорошо? Дай мне подумать, все будет хорошо. Засранец. Больной ублюдок. Чет! Чет! Чет! Чет. Позови, когда начнется. Чет. Чет! Это точно. Джесси, Чет, прием. Помогите кто-нибудь. Мы ничего вам не сделали! Мы ничего вам не сделали! Кевин! Мэнди! Где они? Нам надо уходить. Уходить? Нет, я не уйду. Что, если они еще здесь? Джесси, не ищи их сама. Нам нужно найти остальных. Идем. Мэнди! Что нарыл? Ты не поверишь. Здесь занимались клонированием людей. Доктор Стэнсил и его жена были специалистами в области реконструкции клеток. Затем перешли к нанотехнологии. Нано чему? Нанотехнологии. В нейтральном виде это что-то типа зеленой слизи. Они провели реконструкцию некоего Брайана Макриди. Его спасли из сгоревшего притона в 83-м, и они воссоздали ему лицо. С помощью нанотехнологий? А потом они ушли в подполье. С тех пор о них ничего не слышали. Вот твоя любимая пьеса. О черт, черт, черт! Помогите! Помогите! Чёрт! Кто-нибудь? Нечего сказать. Mm? Пошли, нужно доснять oh, этот гребаный фильм. Up, Заткнись, Кевин. Ну же. On, ну, же, ну же. Ну же, Скажи для маэстро монолог. Yeah. Уже все кончено. Ты же старт? хотел стать звездой. Может быть, я для этого не гожусь. Да, это ты верно сказал. Ты видишь, что все кончено, Зен? Все. Кевин, почему ты такой зануда? Очень невыразительное слово. Кевин, прекрати. Или что? Кевин, с тобой что-то не то. Нет, нет, со мной все то. Проблема у вас, ребята. Заносишь все в список в алфавитном порядке, все вынюхиваешь, сестренка. Что ты делаешь, Брит? Отстанет от меня. Ты знаешь, что это дерьмо не прилипнет. Хотя у него есть гирлык. Кевин, ты меня напугал. Она совсем не то, что она о себе возомнила. Все эти игры со смертью. Прекрати. Прекрати сейчас же. Я даже не знаю, кто ты. Боже. Боже мой. Ребята. Кевин, Кевин. Стой, Мэнди. Мэнди. Мэнди, Мэнди, Мэнди. Мэнди, я была здесь после аварии. Здесь были мои родители, я нашла. Джесси, о чем ты говоришь? У нас нет времени. Джесс, хорошо выглядишь. Бежим, ребята. Он здоров? Ты. Ты. Кевин! Помогите! Кевин, боже мой, что с тобой такое? Помогите. Кевин, давай. У него кровь, у него кровь. Кевин, помогите, мне больно. Он... Что, что с ним происходит? такое? Что, что он сделал? Что с ним? Кевин. Боже мой, Брит. Кевин. Кевин, Кевин. Кевин, слезь с нее. Кевин, что ты делаешь? У него кровь. У него кровь. Почему, Почему у, него кровь? у него кровь? Слезай с нее. Помогите ему. Боже мой, нет. Кевин. Кевин. Йоу! Кевин! О, мой Боже мой! On, Перестань, maybe? пожалуйста! Черт! <пас> ублюдок! On, Почему ты меня здесь вы? бросил? Началось. Она, Она вернулась. <связывается> Боже мой, где Чет? Так. Так. Я их слышу. Куда они делись? Мы были здесь. Я слышу, как они идут. Что? Нет, нет. Мы были здесь. Я тоже их слышу. Зен, мы были в этом коридоре. Стой. Останьтесь здесь, хорошо? Все хорошо. Стойте здесь. Ну, Джесси. Зен. Боже мой. Стойте здесь. See? Видите? Здесь ничего нет. Черт, вот черт, пожалуйста. Бегу, бегом, бегом. Что это было? Кеф вырвался и убил его. Слушай, Мэнди, мы ничем не можем помочь, ясно? Нужно вызвать полицию. А пока... Кевин! Ч? Нужно найти другой выход. Пошли. Назад. Назад. Бегом. Что? Что он с ней сделал? Сохранил ее жизнь. Это его жена. Это мерзко. Могу поверить, вы за мной вернулись. Девочки, девочки, нужно идти. Да, мы за тобой вернулись, верно? Пошли. Нужно найти воду. Здесь. Джесси, почему мы остановились? Бей. Что? Верь мне. Где зам? Джесси, что мы делаем? Продолжай. Бей снова. Продолжай. Бей. Именно это заразило Кевина. Оно в канализации. Вот черт. Келли! Келли! Келли, Келли! Келли! перестань! Я хочу знать, где вы были между одиннадцатым и двадцать Джесси. Джесси. можете можете помочь? помочь? Как быть с с хирургическим хирургическим халатом? Он весь в крови. крови.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 Когда прекратятся убийства, девушка до сих пор жива. Когда я добьюсь успеха? Что ты наделал? Я дал тебе новое лицо, и ты меня так отблагодарил. Надо было тебе сгореть в том чертовом притоне. Помогите мне. Помогите, пожалуйста. Нет, нет, нет, не надо, я не хочу так умирать. Черт. Черт. Это мерзко. Никто не хочет сказать мне спасибо. И верно. Ты уже не такой зануда. Бежим. Вперед. Что значит П.Э.? Подвальный этаж. Ты же не думаешь, что мы в ловушке? Не знаю, как вы, но я лучше попытаюсь счастья с этой штукой. Какие вы звуки оттуда не доносились. Ребята, бежим, бежим! Вот черт. Стойте, есть сигнал, есть сигнал! Брось! Давай! Нет, мы вызовем помощь. Мэнди, ради бога, бежим! Вперед! Давай, давай, давай, давай. Выключи свет. Мэнди! Мэм, какая служба вам нужна? Все! Все они! Мэм, назовите ваше местонахождение. В с сент Рэйми. Вот, черт. Вот, черт. Боже мой. Мэм, вы еще там? Мэм? Силовые кабели и лампу быстрей. Включайте быстрее. Идите сюда, долбанные уроды! Возьмите нас! Что ты делаешь? Идите сюда! Идите, Мэнди, возьми кабель Когда бросать? Не сейчас Боже мой Хоть бы получилось, Джесс Мы в ловушке Стой, Джесси Нет, держи Бросай сейчас Они идут Боже мой. Стой. Зачем? Стой. Ребят, я боюсь. Бежим. Стой. Что ты делаешь? Джесси, стой. Пожалуйста, пора бежать. Это… Стой. Давай. Нет, стой. Стой. Зачем? Стой. Надо бежать, бежать, бежать. Стой. Назад, Мэнди. Назад. Нет. Не змей! <laughs> Зовут Брайан. Где Стэнсфилд? Доктор изменился. Как бред Кевин и Зен. А что с остальными? Наноциты другие. Мертвые возрождаются. Наноциты. Нанотехнология. Она дала мне это лицо. Доктор пытался спасти Элизабет, но эксперименты с мертвой плотью не были успешными. Они не оправдали себя. Ты вернулась. Эксперимент XY27. Что с моими родителями? Скажи ей. Я видел их файл. Хотел тебе сказать, но не мог. Прости меня, Джесси. Что с ними произошло? Я должна знать. Я должна знать. Мой грузовик сломался машина появилась из ниоткуда что я мог сделать доктор заставил меня привести сюда тела он ими занимался Какого черта здесь надо этим детишкам? Мисс, okay? как вы? Okay? С вами все в порядке? Убит. 1, 2, 2. Офицер убит. 1-2-2. Офицер убит. Что это? Фермент. Он отпугивает наноботов. У тебя их много? Один. Нужно уходить отсюда. Я же сбежала и могу повторить. Здесь есть тоннель. Ты помнишь? Подвальный этаж. Я могу вас проводить. А как же шоу уродов, бродящих по коридорам? Их чувствительность снижена. Они не очень четко видят, но при любом внезапном движении или звуки нападают. Нам нужно идти. Это были мои родители. Идем. Это они. Не останавливайся, Джесси. Не останавливайся не добраться. Мы не сможем. Не сможем. Джесси, пошли! Что ты сделал с моими родителями? Ты особенная, Джесси. Ты здесь уже выжила. Мы вытащим тебя отсюда, обещаю. Ты знаешь правду. Да заткнись ты. Жизнь находит выход. Ты доказала. В катастрофе погибли все трое. Нет, ты не прав. Пошли. Нет. Куда? Бежим. Бежим, бежим. Мы его используем. Брайн, куда ведет этот путь? Влево. 好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 Мэм? Мэм, вы в порядке? Господи, мэм, вы... disappears again.